Бог, ты, наверное, красив, твои дожди речи тати, мне говорит, в тебе есть ритм, и мы с тобой его творим, ты выдох, я не сразу вдох, Я знак вопроса, а ты мой Бог, Мы вместе пишем жизнь. Я ненавижу, ты люблю, ты радуй, я акварелью Ты обещаешь, я не верю. Мы вместе пишем жизнь мою. Бог, ты, наверное, высок, чтобы зайти на огонек, мне в гору сотню лет ползти. Я больше не могу спустись И ты, святая простота Спустился даже до креста Мы вместе пишем эту жизнь Сомнения вниз, надежда ввысь Сомнения, я, надежда, ты Мое распни, твое прости Мы вместе Вплетаются тоски витки, как баржи в полосу реки, как город в редкие леса. Ты помоги переписать эту жизнь. Мы перепишем жизнь в вдвоем, и я впервые не в своем. меня, ты учишь сдержать. Кажется, моя душа жива. Мы перепишем жизнь вдвоем, и я впервые не в своем. Меня ты учишьки сдержать, и кажется, моя душа жива.